Цветочек, девушки. Мужчина, вот тоже что-то трудности какие. -то. А вы меня спрашиваете, конечно. Ваши лекции помогли мне в очень крупный период жизни, который начался с прошлой осени. Я сумел быстро восстановить как бы, форму, и физическую, и большие перемены случились в моей жизни в работе, Все, как бы, визуально более менее успешно, но от меня ушла супруга, и она ну, как бы не думает возвращаться, то есть человек абсолютно холодный, безразличен. И я не могу понять в молитве и духовной жизни, закончил ли Господь эти отношения. И... Ну, как бы, не понимаю этого, не чувствую, это значит, Надо сначала понять, почему она ушла. Надо это понять, прочувствовать это, и тогда станет понятно. А ответ, этот ответ я получил, однозначно значит, я... Давайте сверимся, я тоже получил. Я думал, что я сверю, что недостойно по протяжении этого. Нет, не поэтому. Она ушла от вас, потому что у вас начался вот этот тяжелый период, и от вас перестала идти энергия счастья. Ну то есть она чувствует, нет счастья, и пошла, потому что между вами не было глубоких отношений, не было чистых, светлых, а просто отношения балдежа. Балдежа нет, она ждала целых 6 или 7 месяцев, мучилась. И потом ушла, потому что не дождалась счастья, ушла. Вот эта причина, в этом причина. А вот люди, конечно, все ошибаются в жизни Че? Она ошибалась тоже, она капризничала, депрессировала. Вы жестко себя вели, приховали, нервничали. Она капризничала. Ушла теперь. Она не хочет возвращаться. Я не знаю, как вам ответить, с позиции вашего блага или ее блага. С позиции чего блага отвечать. Вы готовы? Тогда лучше ее подождать два с половиной года. Только через полтора года она начнет очухиваться. Женщине очень медленно это происходит. Она трезветь начнет, только через полтора года поймет, что произошло. Она поймет, что она нуждается в вас что она потеряла что-то в своей жизни, она поймет, разберется с этой ситуацией. Сейчас она думает, что она типа может тут найти себе короля, вот. А Я знал, что вот так скажет. Все сначала, у меня был такой случай. Девушка приходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, мой парень, вот, с которым я отношения строила, он ушел жить ну, монахом и говорит, что будет несколько лет монахом жить, и потом будет решать, жениться или нет. И она ко мне пришла, такая недовольная, говорит, он со мной общался там, то все, мы строили отношения, вдруг он такое решение принял. Я говорю, да, говорю, это нехороший поступок, так нельзя делать, но вот у него по судьбе положено, что он должен жить вот в храме ведическом несколько лет. И говорю, только потом он сможет жениться. Она спросила меня, сколько лет ему положено там жить. Я говорю, буду ждать. Я говорю, «Вы уверены?» Она говорит, «Да». Я говорю, «Ему положено 4 года. Он 4, через 4, 4 года не будет жениться и будет вот жить такой жизнью». Она говорит, там мне что положено?» Я говорю, «А вам вы уже точно через 2 года выйдете замуж. Понятно, что не за него». Она такая посмотрела на меня, говорит, «Ну да, Олег Геннадьевич, да». А до этого такая вышла такая недовольная, как только человек начинает понимать, что ему это невыгодно, у него вся любовь заканчивается сразу тут же. Он тут же пугается, тут, тут же и все остальное. Потому что на самом деле сохранить отношения иногда бывает просто невозможно. Судьба человека близкого может быть непереносима. Ну то есть его судьба, близкого человека, может быть настолько сложной, что ты не можешь дождаться просто, у тебя нет сил на это. Нет возможности ждать столько. Вот, поэтому ей надо поставить условие, что вы можете ждать ее только год. Только год. Если вы героический человек, вы можете год как бы подождать, ни с кем не встречаться, не общаться. И проходит год, и вы ставите точку если она не возвращается. А где-то через 8-9 месяцев у ней может голова начать трезветь уже потихоньку. Ну, это ее уже тогда будет выбор. Но если вы сейчас ставите точку, то это уже не только ее выбор, а также и вас, ваш, потому что она ушла в ненормальном состоянии. То есть ее психика была сломлена. Она ничего не соображала, когда уходила. У не было разума в этом поступке. Она просто психанула. Есть еще разные варианты. Когда женщина уходит кому-то, это один вариант. А если она просто в никуда уходит, это совсем другой вариант. Если женщина в никуда уходит, это значит, что она не бросала. Она не бросает. Она просто не может жить с человеком, и все. Вот это ваш вариант. Она не кому-то пошла. Но она сейчас ищет очень, конечно, сильно, судорожно, ищет себе другого человека, но... Даже если она будет общаться с кем-то, она не сможет с ним построить отношения. По вашей судьбе вы раньше женитесь, а она позже. И она потом ну, сожалеет. Вот так построена судьба. А есть ли возможность Надо только выучиться, Ждать. Надо быть спокойным и упрямым. Знаете, можно даже раньше ну, как бы победить судьбу, если вы будете сильным, как мужчина. Сейчас, ну, как бы такой, немножко разбитый. Надо молиться, стать, наполниться Богом. Наполниться Богом. И с ней строить отношения не как раньше, а сказать, я хочу с тобой просто дружить. Просто, чтобы у тебя все было хорошо. Если что, можешь советоваться, спрашивать, там, что, какие вопросы. Всегда готов тебе помочь. Я тебе за все очень благодарен. Если она подумает, подумает и откликнется на ваше предложение, будет как бы просто с вами советоваться, общаться. У вас дети есть, нет? Нет. Нет? Я тоже так почувствовал. Вот. То она тогда вернется. Если Ниточка какая-то между вами начнется, вот просто даже дружеских отношений или через каких-то друзей общаться, если есть общие друзья, так, просто по-доброму. И вы при этом должны быть очень самодостаточным, радостным, не то, что вы как бы через друзей, на сами на нее э, со, со, со, слюна течет и смотрите. Как. Вы просто как бы, надо себя, ну знаете, сначала надо себя порядок привести. Вот это самое первое. А потом вот такие добрые отношения, она может вернуться. Но сейчас, вот сейчас, вы ее ни за что не вернете. Если вы сейчас начнете ее возвращать, будет еще хуже. Потому что вы не пришли в себя. Надо сначала прийти в себя, стать сильным. Никто не любит слабых людей. Этот мир соткан из вот победы над судьбой. Человек должен быть сильным, иначе никто его не любит. Если я сейчас из-под стола буду лекцию читать, вы тоже разбежитесь. Ну вот мужчина, вы, да. Здравствуйте, надеюсь, спасибо, что мне возможно спросить. У меня вопрос. У меня есть старший товарищ. Он достаточно известный человек. Он ехал сейчас в другую страну. Мы ну, как бы общаемся, пытаемся работать вместе, но э, его видение жизни, например, немного отличается. Ну, то есть у ну, него какие-то есть такие э, методы в работе, которые не, не, ну, не приемлемые. Ну, то есть не безнравственные, да? Э, ну, не, ну, как бы, ну, они жестокие очень. Угу. Вот. И ну, есть определенные какие-то задачи. Э, я говорю, да, ну окей, ну то есть я понимаю, что он говорит, нет, нет это не бесполезно ну бесполезно, и я не делаю этого, ну в принципе, как бы, потому что ну, оно идет вразрез с людьми, с и это все тянется, и я как бы пытаюсь отойти от этого, и не получается оно не отпускать, или резко разорвать это, или все-таки как бы двигаться где-нибудь. Я его вот как старшего. Да, вот, вот в этом вот вся проблема. Вот вы сейчас правильно все сказали. Вот в этом вся проблема. Он не старший. Нет. Не старший. Вы нравственно, больше развитый. Он просто у него больше силы. Он такой более сильный человек и уверенный. Вы это восприняли как старшинство, а вы более проницательный и чистый человек. Он не старший, нет вы развиваете быстрее, чем он. Вам надо менять формат отношений. Если вы не станете равными, то тогда отношений не будет. Он, он решает, он, не вы. Потому что если человек старший, как старший, если отношения должны стать равными, он должен принять вас за равного. А если он не принимает, тогда нет отношений. Ну я вам скажу, что э, ну, отношения сейчас перешли в такой русло. Первый, он прислушивается только ко мне, это раз, вместе ну, со всего там окружения. Uh -huh. Ну и я несколькими людям по части своего жизнь, ну то есть вот этими решениями, что я говорю, что так не надо делать или еще что-то. Ну нормально. Ну, что все равно меняется. Ну, как бы я думал, может вообще разговаривать не общаться? И... А вы общаетесь, но вы ни в коем случае с ним не делаете вместе бизнес. У вас неблагоприятно это неблагоприятно. Ну то есть вот то, что есть, поддержите, но не развивайте, Потому что если вы начинаете с ним вместе развивать, то у вас просто вот есть определенная трудность там, потому что ему надо обломаться сильно в жизни. Только он не обломался жизни? Даже... Нет еще пока нет. Вот, а если он вы вместе, то вы будете тоже обламываться вместе с ним, хотя вы не должны этого делать. Ну то есть, вам это зачем? Отдалиться. Не отдалиться, дружить, но что-то свое делать, что-то свое. Хороший вопрос. Знаете что? Вы скажите ему, что по вашей судьбе вы можете заниматься его активами только через год. В течение 9-10 месяцев произойдут серьезные события, которые или сделают его добрым человеком, или у него все активы будут закончены. Ну, ну вот говорю, я вам об этом и говорю. Зачем? Нет, вот сейчас, если вы включаетесь туда, вы очень сильно пострадаете. Очень сильно. И по моему вопрос, очень сильный вопрос. По-моему, в этом Долго еще по времени. Что вы ждете? по деятельности или по да. личной жизни? Че? Да не, недолго. Еще два месяца и все. Спасибо. Ну, мои хорошие, ну что, всю лекцию будем на вопросы отвечать. Давайте поговорим немножко. А то вы из меня как этого используете. Это компьютер. С правильным ответом. Монетку бросаешь. Раз по нему стукнул, правильный ответ вышел. Но я пришел лекцию читать. Давайте будем лекцию читать. Все, моя хорошая, все, все. Лекция. Сейчас проверим, звук работает, нет? Ты не прощался, все иди у нас с тобой Ты не печаль, ты не прощался, Все иди на слабу звук работает. <свы> так, сегодня мы говорим с вами терпение часто люди думают что терпение означает что я должен терпеть вот, допустим ругают меня я терплю терпение это другое терпение это когда человек хочет сохранить себя терпение даже больше выражается не в том что я терплю, а в том, что я пытаюсь понять, как правильно построить отношения. Терпение всегда означает самосохранение. Потому что человек, который не понимает, насколько он привязан к другому человеку, насколько он правильно строит с ним отношения, никогда не сможет вытерпеть. Никто никогда не может вытерпеть, когда его психика разрушается. Если меня сейчас поджечь, то я не буду терпеть. Кто хочет сгореть? А человека психически можно также поджечь, не только физически. И часто мы поджигаем друг друга, и психика горит. Потом мы думаем, что же я не вытерпел, мне надо смирение терпение вырабатывать. Но люди часто не понимают, что это смирение и терпение не означает сгорать. Это означает что-то другое, чего мы плохо понимаем. И поэтому существует это знание, это знание очень сложное для понимания. Знание о том, что приближение, отдаление к человеку зависит от того, насколько мы способны быть зависимы от Бога. Вот, допустим, если я способен зависеть от Бога, то я могу ближе быть к человеку или дальше, и это будет... И для него бесболезненно, и для меня. Но если я привязан к человеку, то есть я счастье от человека жду, вот тогда он становится источником боли для меня. Потому что когда я к чему-то, кому-то привязан, моя психика оголяется. И от этого человека не могу ничего стерпеть. Потому что я, когда к нему привязан, и он мне что-то говорит строго, допустим, или плохо, он просто капризничает, допустим, жена там устала, с работы пришла. И это невыносимо. Потому что ты, когда привязан к человеку, привязанность означает, что я жду от него счастья. Вот, например, мама, когда привязана к ребенку, она страшно боится, когда он капризничает. И поэтому начинает его баловать. Он говорит, я хомороженку хочу, она думает, сейчас начнется. И все идет, покупает мороженку. То есть он пользуется этим и становится избалованным ребенком, плохим ребенком становится. Причина, почему она избаловала его, она говорит, я не могу терпеть его капризов. Видите, она воспринимает очень поверхностно эту причину. Ну, если поверхность воспринимать, то да, не смогла терпеть капризы. А если смотреть глубже, то причина другая. Причина заключается в том, что она просто не умеет получать счастье из правильного источника. Она неправильный источник для себя выбрала. Близкие люди не являются источником для получения счастья. Источником для получения счастья является природа. Вот я сегодня бегал рядом с деревцами, солнышко светило хорошее такое, доброе. Здесь очень мягкая энергия, мягкая энергетика в Киеве. Люди такие мягкие, добрые, солнце мягкое, доброе такое. И я бегал, получал счастье от солнышка, от воды, от берега, Непра, от деревьев. Это энергия Бога. И поэтому есть определенная самодостаточность. То есть есть чувство, что я наполнен. Поэтому, если кто-то будет плохо себя вести, я вытерплю. Я надеюсь. Ну, то есть терпение означает, что у человека что-то есть внутри, ему хватает силы. Если, допустим, солнце светит сильно ярко, а лужа достаточно глубокая, то она не высыхает за день вся. Это называется терпение. Все равно расход идет, но ты остаешься с озерце счастья твое еще как-то живет там внутри. Но если ты сильно ждешь счастья от этого человека, с которым находишься рядом, тогда малейшая его каприза идет глубоко, глубоко в сердце. И тогда уже озеро испаряется не от солнышка, которое светит сверху, а от кипятильника, который помещен внутрь сердца. И когда он там начинает гореть, тебе просто изнутри из сердца а, -а, -а я уже не могу. Почему ты уже не можешь? А потому что ты. Ждешь счастья от этого человека, ты привязан к нему, и все его капризы, плохое настроение сразу будет влиять на тебя. Эта привязанность, она очень сильно возрастает, когда люди погружаются друг в друга, погружаются, погружаются, не могут остановиться. Они и в половых отношениях, и друг с другом время проводят постоянно, никого не хотят видеть, кроме друг друга. И это погружение взаимное, когда становится максимальным, оно почему происходит? Потому что они наслаждаются друг другом. Потом, когда наслаждение начинает пресыщаться, уже оно же заканчивается, как все в этом мире. Энергия наслаждения дается Богом. Она, может, на всю жизнь дана. Если мы не, не пользуемся и не эксплуатируем эту энергию наслаждения, а просто... Ну, как бы, думаем о Боге постоянно, живем вместе, то жена всю жизнь будет приятна. Всю жизнь. То есть этой энергии может на всю жизнь хватить. Но люди в большинстве своем тратят ее за 3-4 года. Понаслаждались на полную катушку друг с другом, а потом дальше что происходит? А дальше уже привязанность сильная, а счастья нету. И люди начинают страдать рядом с друг другом, потому что человек без счастье жить не может. Вместо того, чтобы от природы счастье получать, от людей всем радоваться счастье получать, от Бога счастье получать. Человек счастье научился, то есть вернее, перестроился в такую систему отношений, что он счастье может только от одного человека получать. И вот знакомая картина. Муж ходит вокруг жены и говорит, что у тебя такое плохое настроение. Потому что он только от нее счастье может получать. А она говорит, слушай, я тебя трогаю, отстань от меня, но я тебя же не трогаю. Она ему говорит. А он говорит, не трогаешь, у тебя плохое настроение. Она говорит, да отстань ты от меня, Господи, да что же ты ко мне докопался-то? Вот, мои хорошие, в этом вся проблема. А терпение тут ни при чем. Проблема в том, что мы неправильно настроены часто в этом мире. Мы настроены на слишком быстрое счастье. Мы хотим слишком быстрого счастья. Хотим его наслаждаться им на полную катушку. Потом наступает время... И это превращается в жуткие страдания. Люди мучают, мучают друг друга, ругаются, кричат друг на друга. Почему они это делают? Потому что это только одна причина. Я от тебя жду счастья, а ты мне не даешь. Все. Больше нет никакой причины скандалов. Но нет никакой причины скандалов. Вот, допустим, я иду по улице, ко мне подбегает собака соседская и начинает лап, лап на меня гавкать. Но я к ней не привязан. Я счастья от нее не жду, от соседской собаки. Вот и поэтому гавкает она или не гавкает, меня как-то не сильно трогает. Но если то же самое будет делать Моя любимая собачка, тогда я буду страдать. Потому что я жду от нее счастья, она гавкает. Что случилось с ней такое, непонятно. Поэтому, мои хорошие, главная наука терпения это наука дистанции отношений. Дистанция это не означает, как некоторые люди думают, больше не любить близкого человека. Так пошел отсюда вон. Дистанция. Часто люди воспринимают по дистанции вот это вот. Для поцелуев, бейби, повода нет. Вас потревожил, бэйби, солнечный цвет. Так что бывай, бэйби, так что бывай, не приставай. Вот такая система. Дистанция означает, что ты... Даешь человеку возможность самостоятельно, спокойно рядом с тобой жить. И при этом ты выполняешь все обязанности перед ним, и ты не лицемеришь, ты ему прямо говоришь, что, понимаешь, мы с тобой строим неправильные отношения, мы с тобой постоянно ругаемся. Поэтому я хотела бы или хотел бы ну, как-то начать перестраивать отношения, и для этого мне нужно время, чтобы прийти в себя. Поэтому сейчас какое-то время я буду немножечко самостоятельным. Я буду все делать, как ты скажешь, все, но я не буду строить с тобой очень близкие отношения сейчас, потому что мы замучили уже друг друга. Нам надо научиться быть немножко на расстоянии. Но для того, чтобы быть на расстоянии с человеком, тебе надо его любить, служить ему. Понимаете, «любить» не означает зависеть, «любить» означает отдавать. Потому что большинство людей, вернее, все люди сначала любовь воспринимают как зависимость. Вот, допустим, ко мне одна девушка обратилась, говорит, «Олег Геннадьевич, как я могу служить человеку, если мне с ним неприятно рядом находиться?» Что такое «приятно»? Вот это. Что значит «приятно рядом с человеком»? Это значит, что от него идет энергия наслаждения. Это называется влюбленность. Ну, то есть мне приятно рядом с человеком. Значит, Бог мне просто так дает от него счастье. Вот просто так. Я не заслуживала, ничего не делала для этого. Просто так. Мне приятно. Это само по себе идет. Это как вечный двигатель, как нам кажется. Просто Бог поощряет мои отношения с этим человеком. Ну и сколько он может поощрять. Если я сам не начинаю создавать энергию любви, то есть я должен просто с радостью радоваться человеку. Не потому что я хочу от него приятное получить, а просто так. Просто у меня хорошее настроение, я принёс тебе привет. Понимаете? Ну то есть просто так и все, Радоваться, вот это называется бескорыстная любовь. Просто так. «Ты не печалься, ты не прощай. Ну просто так, что-то хорошее сделать для человека. Просто так. Но это не просто так. Для этого ты должен быть наполненным. У тебя должна быть радость откуда-то. Если ты хорошо помолился, хорошо побегал по берегу, хорошо покупался, хорошо с солнышком подружил, хорошо к людям относишься, всем любишь вокруг людей, ты наполняешься радостью и можешь поделиться радостью с близким человеком. Но если, допустим, ты радости делишься с целью его прижать к себе дальше, понаслаждаться им, то это уже эксплуатация, это другое совсем. Это означает, что я хочу наслаждаться этой энергией влюбленности. А если он не эксплуатируется, потому что у него плохое настроение, ты ему мы радуешься, хочешь его прижать к себе, а он не прижимается, потому что у него плохое настроение. Ничего отдавать. Он тебе отдать ничего не может, потому что все кончилось. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Понимаете? Ну то есть, как бы. А счастье не пришло. Вот я старался-старался, или старалась-старалась, накормила мужика, приготовила столько вкусного всего. Он поел даже, а счастье назад не пришло. Как жить тогда можно вообще? Это называется ожидание, то есть я жду, жду от него любви. И поэтому я ему служу, в ожидании любви служу, и это копится у меня раздражение. Я говорю, хватит, все, не буду больше для тебя ничего делать. Почему? Потому что не дождалась. Теперь другой вариант. Я просто приготовила ему все вкусно, покушай, мой хороший, и пошла. Накормила и пошла. Все у тебя хорошо? И пошла. Я смотрю в ней вслед, ничего в ней нет. Только я смотрю, глаз не отвожу. <режит> накормила и пошла. Счастливая, yeah. самодостаточная. И какое сердце у него возникает, сердце чувства благодарности. Он думает, такой хороший человек. Вот она меня накормила. И довольная такая, счастливая. И ничего от меня не надо. А? А? Кто бубнит? <свят> вот. Что это значит? Что это значит? Это значит, начинается любовь. Начинается любовь. И терпение тогда возможно. Допустим, муж поел и говорит, что-то ты не досолила. Все, не досолила. Вкусно все было. Он ел с удовольствием, потом не досолила ему, оказывается. Вот. Да, вот так просто посмеешься и пойдешь в силу. Почему? Потому что ты от него не зависишь. Ты зависишь от Бога. Ты его просто накормила. А дальше, что он там будет бубнить, это уже другой вопрос. Ты от него не зависишь, не ждешь от него ничего. Просто рада ему и говоришь, не досолила ты говоришь, мой хороший. Замечательно. В следующий раз сам себе досолишь. Вот, и он тоже это воспринимает как шутку, все довольны, все рады. Конечно, все равно это будет трудно так себя вести, потому что какая-то привязанность остается, мы не можем полностью ее исключить. Мы все равно ждем чего-то от близкого человека. Но это не надо делать главным в жизни. Понимаете, и эта вот наука о дистанции во взаимоотношениях, она настолько важна для каждого человека, она настолько нужна каждому человеку. Если человек этой дистанции не понимает, то он... Становится несчастным в результате. Рано или поздно он становится несчастным. Все разрушения семей от этого возникают. Если я начинаю унижаться перед человеком, сильно зависеть от него, это значит, моя дистанция к нему сильно сокращается. В результате, что он делает? Меня от себя отталкивает, отталкивает, отталкивает и в конце концов вообще уходит. Если я завишу от него очень сильно, он меня отталкивает. Это естественно, понимаете, и это называется привязанность. Ребенок точно так же. Мама мне звонит, Олег, как у тебя дела? На Украину не езди, там война. Я говорю, мамочка, ну я же на войну-то не езжу, я езжу в Киев. Все равно война. Я говорю, мама, все будет хорошо. Я говорю, ты если чувствуешь, что у меня какие-то трудности должны быть, помолись. Помолись, и все будет хорошо. Ой, ладно, хорошо. Это называется привязанность. Ну, то есть она, видите, она беспокоится, а надо молиться. Это называется слабость сердца, она у всех бывает. Мы не должны быть слабыми, нужно всегда побеждать судьбу. Видите, привязанность вызывает волнение, беспокойство. Понятно, что мы, естественно, привязаны к своим детям, но надо, естественно, также за них молиться, если вы беспокоитесь. Не беспокоиться, а молиться. Итак, когда у меня правильная дистанция по отношению к жене, допустим, как мне определить, правильно у меня дистанция по отношению к жене или нет? Если она дома рядом со мной отдыхает, не напрягается, а отдыхает рядом со мной женой, значит, дистанция правильная. Если она говорит, что-то у нас с тобой как-то все стало далеко друг от друга, как-то мы далеки друг от друга. Значит, дистанция слишком большая. И если она говорит, я что-то устаю рядом с тобой, мне тяжело. Значит, дистанция слишком близкая. Ущучили. Поняли? Ну то есть идея в чем заключается, что ты смотри по близкому человеку, как он себя ведет рядом с тобой. Если чувствуете, он носом крутит такой, как бы гордиться начинает, значит ты сильно зависишь от него. Учись зависеть от Бога. Это опасно. Когда близкий человек начинает гордиться, понукать тобой или начинает пренебрегать тобой в пользу подружек или друзей, допустим, он говорит, извини, я, я хочу вот подружкам, девушка. И почти с мужем не общается, к подружкам все время. Значит, ты сильно зависишь от нее, значит, ты сильно ее эксплуатируешь своим желанием, любви. Значит, ты ее вымучил, вымучиваешь. Отодвинься. С силой воли это очень трудно отодвинуться. Очень трудно. Потому что это как наркотик, близкий человек. Понимаете, от наркотика отказаться очень трудно. Займись чем-то другим. Помолись, занимайся спортом, иди с друзьями пообщайся. Не трогай жену, иначе она вообще уйдет. Если она от тебя бежит, значит, ты должен остановиться в желании ее тянуть. Если человек тянет на себя, бежит еще сильнее, тянет еще сильнее, еще сильнее тянет, вообще уходит. И он остается один и плачет. Понимаете, система какая? Терпение не в том, чтобы вытерпеть, как на тебя кричит близкий человек. Здесь уже ничего не вытерпишь. Кричать начал, психика не выдерживает. Ну, поругались, помирились. С этим нет проблем, понимаете? Если вы ругаетесь, просто миритесь и все. Просто скажите себе, когда я ругаюсь с близким человеком. Это всегда плохо. Всегда. Прав я, не прав, это всегда плохо. Идите первыми всегда мириться. Не бойтесь этого. Это нормально. А терпение означает, что я способен вытерпеть свою зависимость от близкого человека. Я могу не пойти за ним бегать и выяснять отношения, а просто помолиться и найти счастье в отношениях с Богом, или просто пробежаться, найти счастье в отношениях с природой, или просто что-то еще сделать хорошее. И когда близкий человек в тебе нуждается, надо сразу прийти к нему и сказать «Я здесь», с любовью обратиться к нему. Но никогда не зависеть, если он тебе нуждается. А, давайте, обнимать буду быстрее. Не надо. Просто по-доброму отнесись к близкому человеку и все. Понимаете, близкие отношения тоже хорошо, но они не должны быть вот такими алчными, жадными. Это приводит к разрушению отношений рано или поздно. Потому что ты высасываешь кровь из близкого человека, из него влюбленность высашиваешь эту силу, значит, он будет уставать от этого сначала, потом капризничать, потом ему противно станет, потом он разочаруется, и потом он уйдет. Все, вот так бывает.